Я вам помогу, ведь это дети. А вы не видите? Нет, вижу. Ну, вы такая молодая, и вдруг дети. Вам это не нравится? Нравится. Собирайте лучше картошку. Хорошо. А, товарищ Нероптин. Да-да. Ваша профессия? Руководитель. Я имею в виду специальность. Снабжение. А, точнее, начальник базы горторга. Ну, запишем служащий не возражаю. Курите? Высший сорт. Выпиваете? Да ведь как-то так вот. Э... А? Но только в своей компании. Это скромность или правда? Ах, доктор, вы меня мало знаете. Ероткин сказал, значит, все. Все. Оригинально. Так и запишем. Да-да? Да-да. Процедура окончена. Доктор. Что это? О! Алопеция. Что? Облысение на нервной почве. Но вы не волнуетесь, еще два-три сеанса и все как рукой снимет. Вы шутите, доктор? Нисколько. Электризация это потрясающая вещь. Прошу. Садитесь. Сейчас я вам наложу гальваническую маску. Держите. Держите. Держите. Э, кстати, вы женаты? Э, понимаете... Э, а? Э, не совсем. Напрасно. В 20 лет ума нет, не будет. В тридцать лет жены нет, не будет. Э, жена, профессор, для да не проблема. Я это мероприятие запланировал на ближайший квартал. А, а. оригинально. Ха, спокойно, спокойно. А за мной, над тобой, над широкой землей, Словно стуны, поют провода. Если, милые, вдали телеграмы пошли, И печаль пропадет без следа, И горячий привет, и сердечный ответ Донесут, принесут провода. И горячий привет, и сердечный ответ Донесут, принесут провода. Доктор! А? Доктор, меня, кажется, сняли со снабжения. А, это, кажется, меня сняли со снабжения. Что вы говорите? Дитя мое, что вы там делаете? То, что вы видите, доктор, выключаю свет. У вас есть расход энергии. Да, но у меня пациент под током. А у меня наряд в кармане. Ну, это... это... Доктор, что случилось? Сеанс закончен. У меня выключили ток. Ну как же так? Вы опроцедурили меня всего на 50%. Правильно. Но, к сожалению, у меня вышел весь лимит. Да ерунда, это мы сейчас все утрясем. Где этот ваш монтер? Нет, но ну, у меня действительно перерасход. Перерасход понятия растяжимый, профессор, вы ребенок. Дитя мое, но вы думаете, что вам удастся уговорить монтера? Удастся? Еродкин сказал, значит, все. Э, позвольте, послушайте! Что такое? Погадайте, я вас распинту! Не надо! Я так произведу большее впечатление! Да впечатление психически ненормального! Психическая атака! Речь, Товарищ платёр! Все несут, все несут Товарищ платёр! Будет видеть, Слушайте, молодой человек, я с вами то разговариваю? То будет, когда, вот я и говорю, когда, Зипина, когда? Когда, когда и я и тут... Всё, это понимаете, когда это у вас Ой! Ой, Что такое? Ой, сейчас, сейчас! Что такое? Это Вадим Спиридонович, наш сосед. Товарищ Еропчик. Вадим Спиридонович! База закрыта, товарищ, вас не могу. У него бред. Это легкий шок. А, кто вы, кто? Это я, Люба. Любочка. О, Любочка. Владимир Савидонович, это я, Люба Красёв, ваш Ах соседка. Вы, Любочка. Вас <соспит> немножко шоком, то есть током тронула. Шоком, током, законодатель. А, <соспит> <соспит> Доктор, возьмите вашу аллопитию, пожалуйста, ради б... Бога. Филе, Пойдемте, спередавра. Вадим Спиридонович. Пойдемте к вашей Ой. машине. Ой, Ой. Расторожно, Ой. Расторожно, Товарищ Щеропкин, я сейчас. Садитесь, товарищ Щеропкин, садитесь в машину. Вадим Спиридонович, я вас до дома провожу. Куда ехать-то? В амбулаторию. На базу. Эй, постойте, постойте, постойте. Мой пенюар. Скажите, это у вас что, мальчики или девочки? Не знаю. Так, а разве это не ваши дети? Конечно, нет. А где же вы их взяли? В капусте. Как в капусте? Так, в капусте. Наш огород находится у самого полотна железной дороги, понимаете? Как раз у нашей капусты остановился поезд. Из вагона вышли двое военных. Говорят, гражданка дети в дороге потеряли своих родителей, пожалуйста, доставьте их в детский дом. А как же мать? Наверное, с ней случилось несчастье. Бедняги! Их жизнь началась с катастрофы. Счастье, что они попали к вам в руки. Счастье, что я вас встретила. Вадим Спиридонович. Да-да? Ну, как вы теперь себя чувствуете, а? Благодарю вас в норме. Вы со мной, и я почти здоров. Я не виноват, Вадим Спиридонович, что вас... Законтачила? Да. Да. Вы сами были неосторожны. Любочка, я вас не виню. Вы знаете, я даже рад, что случилось это небольшое такое тролливале. В этом, знаете видно видна рука судьбы. Да? Да. Мне минуло 16 лет, Но сердце было в воле. Я думала, весь белый свет, весь белый свет Наш бор, поток и поле К нам юноша пришел в село Кто он отколь, не знаю Но все меня к нему влекло К нему влекло Все мне тверди. Ну, вот мы и дома. Любочка, разрешите к вам зайти вечерком поезде. Пожалуйста. Вы знаете, мне сегодня какое-то приподнятое настроение. Ну, еще бы, ведь вы же выдержали нагрузку в 220 вольт. Любочка, ну что у вас за характер? А что, вам не нравится мой характер? Нет, характер у вас очень милый, но он требует надлежащего руководителя. А, ничего, пока сама справляюсь. Да? Да. Спать. Да ведь я же вам говорила, мы ваших детей принять не можем. Ну что же мне делать? Ну не знаю, у нас карантин. Пожалуйста, подержите. Ой -ой -ой. Гражданка! Стой! Я тебе говорю, стой! Что, что такое? Что мне заведующий. Я заведующий, в чем дело? Мне нужно сдать вам детей. Я говорила ей, что у нас карантин. Ну мало что вы говорите. Успокойтесь, гражданка. Мы действительно ребят не принимаем. Видите, у нас пусто. Вы как мамаша должны это понять. Мамаша? Да я не мать, я только взяла их доставить. В таком случае отвезите их в приемник. Мне некогда с ними разъезжать. А мы можем принять только завтра. Завтра? на работу я опаздываю сегодня. Ну что? Не берут. А что же нам теперь с ними делать? Не знаю. Если я их сейчас понесу домой, я опоздаю на базу и меня запишут в прогул. Да вы не волнуйтесь, из всякого положения можно найти выход. Какой? Вы где живете? А что? Любочка, вам надо перестать прыгать по столбам. Не собираюсь. Вы девушка интеллигентная и культурная, вам нужна другая атмосфера. Вам нужно получить от жизни, так сказать, персональный лимит. Например? Ну, солидного мужа, спецнабжения, закрытый распределитель, ну и прочие там трали валим. Конечно, все это очень веско, но как вам сказать? Вы меня простите, Любочка, но я тогда просто не понимаю, что же вы хотите получить от жизни? Ребенка. Что? Ребенка. Румяного, пухленького. И с ямочки в носика. Ах, Любочка, вы так прямо ставите точки над И, что я постоянно теряюсь. О, восхитительно! К вам идет эта оригинальная шелковая упаковка. Правда? Ероткин сказал, значит... Значит, все. Любочка, прошу вас. Что это? Один момент. Оп. Жиры, углеводы, Витамины, витамин А, апельсины и, главное, дамская. Ну что, Вадим Спиридонович, зачем ну, это? Ну, Любочка, небольшой банкетик по поводу моего счастливого избавления от электрического стола. Это должно быть очень вкусно, жалко ну, там... Лизы нет. Ну, я сейчас позову нашу квартирную хозяйку Аллу Владимировну. Один момент, Любочка, это будет совсем не тот банкет. Почему? У нас всего две персоны. А мы разделим, у нас будет три. Не стоит. Ну, в таком случае, Вадим Спиридонович забирается все это домой. Любочка, какой у вас ужасный характер. Вадим Спиридонович, я сказала, значит... Все, все, все, все. Не будем ставить точки над «и». Да. Здесь живут Карасевы. Да, да, здесь, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Оп. Любочка, вот к вам. Вы Люба Карасева? Да, это я. Вот, вам просила передать сестра. Мне? Вам. В чем дело? Не знаю. Дети. Несомненно. Во всяком случае, пикал Что? Пикампо. А как они попали к Лизе? О, это очень длинная история. Поезд, огород, карантин. В общем, вам все сама сестра расскажет, а я тороплюсь. Моя миссия окончена. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Значит, прямо и налево. Смотрите. Они одинаковы, как без лезинки. Прелестные крошки. Ничего особенного, штучный товар. Они ведь, наверное, кушать хотят. Вы знаете, у меня на кухне греется молоко. А у меня кисель. Вадим Спиридонович, да? пожалуйста, подержите. Вот так. Только смотрите, чтобы они не упали. Агу! Агу! Вот только вас и не хватало. Тролевали, тролевали, тролевали, тролевали... Простите, я забыл свой головной угол. Э -э, до свидания. Гражданин, один момент. Да. Она передумала. Как, как передумала? Как Свет, передумала? Почти. Позвольте, но ведь она так близко это к сердцу. Кажите, тише, а не спят. То она, а то сестра. Прошу вас, гудбай, дорогой. Позвольте. Гудбай, гудбай, гудбай. Позвольте. Ну ведь это же вы смутите. Ну что вы кричите, пугаете деток? Позвольте. Я Робкин сказал, значит, все. В чем дело? Товар отпущен, упаковочка оригинальная. Гудбай, дорогой, гудбай. Не уродите деток, милый. А где же малыши? Этот тип забрал их. Не может быть. Почему? Передумал. Понимаете, ворвался в комнату, да? отнял у меня деток, нарал на меня, что я не умею обращаться с детьми. Это я-то, вы понимаете, какая история? Обругал меня, сказал гудбай и ушел. Как же это, Пикантно? Хотя действительно он какой-то странный. Странный. Больше я скажу, он ненормальный. Прошу вас. Я не пью, Вадим Спиридонович. Ну тогда витаминчик. Свиная тушенка. Приветствую. А вы знаете, молочко, это очень пикантно. Ай-яй-яй, Вадим Спиридонович. Влипнуть в такую историю может только ненормальный субъект. Ты ненормален. Папа, что, что, сын мой? Папа, тут явно недоразумение. Недоразумение. Просто эта особо поняла, с кем имеет дело, и не будь дурой, избавилась от всех хлопот сразу. Неправда. Она просто просила их передать. В наше время это называлось подкинуть. Папа, ты мало понимаешь в женщинах. Я я больше, чем ты в яблонях. Я уверен, что во всем виновата ее сестра. А если б ты видел эту девушку, ты так не говорил. У нее честная и светлая душа. А, душа. А, душа. Я знаю, из чего состоит душа. Особенно у женщин. Папа. Ты не имеешь права так говорить. Имею. Я психоневропатолог. Очень хорошо. Только, пожалуйста, не кричи. Ты видишь, у меня на руках дети. А, а ты можешь их испугать. Да, испугать. Оригинально. Испугать. И должен тебе заметить, папа, что я имею ученую степень садовода. Так. А ты на меня кричишь, как на мальчишку. Так. И, кроме того, мне нужно сейчас готовиться к докладу. Между нами, говоря, папа, ты очень плохо разбираешься в человеческой психологии. Хоть ты психоневропатолог. А ты? Что? Что такое? Боже! Алёша! Алёшенька! Что такое, папа? Катастрофа. Что, дети? Да, остались без молока. Ушло. Папа, у меня тоже неприятность. Я потерял где-то доклад о вегетации ранета. Это ничего, но, но, но чем же мы будем кормить наших малышей? Вот в чем вопрос. Не знаю. О! А я думаю, белок в их возрасте не повредит. А свари всмятку. Хорошо. А, да, смотри, не перевари. Заметь по часам. Папа, ты мне делаешь замечание по, по каждому пустяку. Ну, сегодня мой день. Я сегодня дежурный по кухне и прошу меня не возражать. Ну хорошо, хорошо. Ну, тихо, а то бах. Что ты сделал? Что ты сделал? Что? Ты свалил подарок моего покойного дедушки. Да, действительно, прости, пожалуйста, папа, было темно. Темно, темно, действительно темно. Пойди подключись к столбу. Что ты, папа, ведь электромонтер выключил свет. Но у нас сегодня исключительная причина, дети. Да, ты прав. Даже лучше, что он унес. Вообще устраивать детей мужское дело. Как тебе не стыдно? Дети были порочены тебе, значит, ты за них отвечаешь. Отвечай? Перед кем это? Хотя бы перед своей совестью. Еще что? Мы же с тобой сами воспитывались в детском доме. Ты должна быть чуткой. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты разыскала этого человека и возвратила детей. Ты с ума сошла? Я не то, что адреса я имени его не знаю. Значит, ты первому встречному доверил две человеческих жизни. Нет, он оказался очень симпатичным, потому ага. он сам вызвался мне помочь. Ты, наверное, ему очень понравился. Ну уж это тебя совсем не касается. Нет, это именно меня касается. Что это? Ничего. Детей я тебя найду, но возиться с ними будешь ты. Хорошо. Интересно посмотреть, какой у тебя будет вид, если детей опять не возьмут в детский дом. Пожалуйста, не пугай. И не думай. А вы знаете, мы уже к ним начали привыкать. Они в общем ничего симпатичные. Признаюсь, я была вас худшего мнения. Я вашему сыну доставила много хлопот. Воображаю, как он ругал меня? Наоборот! О, он в восторге от вас. Передайте ему привет. Ой. Что это? Возьмите, пожалуйста. То да это же Алёшин доклад. он побежал за ним к своему товарищу. Он у нас его оставил. До свидания, дитя мое. До свидания. Осторожней, несите. Весненькая нежная, словно звон ручья, светлые красы полна. Майский день зеленый, солнце озаренный, в сердце приходит в Круг мой ласковый, где ты в этот час? Где ты, я жду тебя. В тихий звездный вечер, жду желанной встречи, в сердце трепещет любя. Любочка, можно к вам? Пожалуйста, Алладзимна, только закрывайте дверь, сквозит очень. Пожалуйста. Боже мой, да у вас тут целая баня. Чистота, залог, здоровье. Можно попросить водички? Возьмите. Алла Владимировна, подайте нам простынку. С удовольствием. Неужели нам хочется возиться с ними в свой выходной день? И в выходной день мы должны быть чистенькими. Не понимаю, не понимаю. Хорошо говоришь, Алла Владимировна. прелестные крошки. Уж не хотите ли вы усыновить их? А вы думаете разрешат? спасибо скажем Ну, я побежала. Послушай, Лиза, Что? эти дети остались сиротами, давай их усыновим, одного ты другого я. Ты что, больна? Ничуть, разве мы не сумеем заменить им мать? Мать, не успеем оглянуться, сами бабушками станем. Если ты не хочешь, я их усыновлю одна обоих. Ты это серьезно? Я не вижу, что тут смешного. Зачем ты собираешься это сделать? Ты только посуди, какая теперь будет у тебя жизнь. Ведь если бы один, а то сразу двое. Ну не разлучать же их. А ты не шути. Подумай, какое теперь время. Ты с ними наплачешься. Ничего. Не так страшно. В чужом городе. Еще что? На чужой жилплощади и с чужими детьми. Заладила. Привет. Здравствуйте, Вадим. Сестричка Валерисичка. Осторожно. Здесь же дети. Как? Эти типы опять здесь? Да, здесь. И навсегда. Лизочка, что это значит? Это значит, что Люба сошла с ума. Что вы говорите? Дитя мое, э, э, э, э, во-первых, я уже сдал свою установку, ну и, и у меня перерасхода не будет. А во-вторых, у меня сегодня исключительные причины. И во-первых, и во-вторых, вы обязаны были сообщить на станцию диспетчеров. Дитя мое, я с.. Э, э... Нет, я там видел. Ой, Ой какое большое яблоко. Хорошо бы да, ну, упало. Да. Ой, Ой, упало. упало. Киса, киса. Это какие большие куклы! Сказала, куклы, это живые! А у дедушки доктора нет детей! Значит, они ничьи! Давай их возьмем, а? Давай, пойдем, покажем маме и положим! Товарищ! Ну, делайте что хотите, я тороплюсь в господи! Где у вас лестница? А? а? а лестница на дворе! Алеша, дай мантеру лестницу! Осторожно, свет, осторожно, а то за платью. Сергей, видал няньки? Ой, <связано> ой, ой, ой, <связано> А что же это, мальчики или девочки? А мы еще не знаем. Сколько, вы сколько? Не знаете, идет? откуда а... же вы их взяли? А Нигде они лежали. Леж... Подожди, они лежали, а мы их взяли. Как подержали? А кто же вам позволит? Никто! А, как это так такое? Скорее, не Да а мы же пошутили! Ребят! Что же делать? Послушайте, гражданочка, вы а не знаете, чей это ребенок, а? Вам лучше знать. Ой! Вот так история. Нечего сказать. Полюбопытствовал. Это ты первый начал. Нет, ты начал. Нет, ты. Нет, ты. Подошел, интересно узнать. На ну, что это, мальчик, девочки? Ну вот теперь держи. Так ты тоже держишь? Так я держу я. Ну что ты ты? Ты лучше скажи, что теперь делать? Что делать? Качать? А-а-а! было Откуда? Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! это Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! Аа! А это у него такой смех сквозь слезы. Позвольте, ведь это же дети. Это, это мои близнецы. Ваши? Да. Ну для моего возраста это слишком смелое предположение. Но как они к вам попали? Я а то, что мы что? гуляли, мы а в это время дети. Получится. Мы как бы Ничего не понимаю. Пойдемте полетят. со мной в кабинет. поступок вчера в городском ЗАГСе гражданка Красева оформила усыновление двоих детей оставшихся без родителей одна я одна я во всем виновата это я это я одна во всем виновата рубочка перестаньте рыдать у вас будут преждевременные морщины. А? Преждевременные морщины. Они погибли. Бред утонули. Тогда даже дошла. Родная мать Лизочка! Меня. Вадим Спиридонович, извините меня, у меня такой вид. Здравствуйте. Не имеет значения, Лизочка. Да. Садитесь, пожалуйста. Мерси. Лизочка, мне необходимо с вами серьезно поговорить в отношении сестры Любы. Вадим Спиридонович, вы сели в калошу. В отношении вашей сестренки Любы, извините, мерси. Лизочка! Вы знаете, что в отношении вашей сестренки Любочки я имею, так сказать, самые серьезные намерения. А она, понимаете с ума сходит? Эти дети, понимаете? Детей нет. Что значит нет? Осталась одна корзинка. Что? Ха, нет, действительно, действительно детей нет. Лизочка, в этом видна рука судьбы. Люба говорит, что дети, наверное, пропали навсегда. Я готов вас расцеловать за это сообщение, но вы лучше подайте заявление, и я вас переведу в продавщицы первой руки. Привет! Сергей, а? ты вот что, ты здесь посиди, что? а я узнаю номер ее квартиры. Что? Вас обидела? <смех> Никто. Простите, граждан Карасева здесь живет? Да, это я. Ах, вот вы какая. Какая? Ну уж очень, как сказать, молодая мама. Нет, мама не я. Мама моя сестра. А что? Да нет, ничего. Если она вам нужна, вы ее можете видеть. Она во дворе. Спасибо. Пожалуйста. А у вас такое лицо, что, я подумал, именно вы должны были совершить этот прекрасный поступок. А, впрочем, внешность бывает обманчива. Прошу извинить. Что вы этим хотели сказать? А я хотел сказать, что малыши, потерпевшие аварию, нашлись. Нашлись? Точно. Может быть, я вам могу чем-нибудь помочь? Никто. Никто мне ничем не может помочь. Жаль, что у меня руки заняты. Ну, что вам от меня нужно? О, радость моя! Прошу вас. Вадим Спиридонович. Лизочка? Опять рука судьбы. Что такое? Владимир Спиридонович, Люди на близнецы нашлись. Снова? Да. Есть только одно средство. Избавиться от этих назойливых типов. Какое? Найти настоящую родную мать. Ну где же вы ее возьмете? Я подымусь на дно морское. Я опущусь. Под облаком. Да хотите наоборот сказать? Я именно это самое хочу сказать. И вообще я вырву из-под земли. Понимаете, товарищ начальник, да? А она, может быть, захворала. Или, скажем там, ранена. Или даже контужена. Да-да-да. Да-да. А детей увезли? Все может быть, товарищ. В дороге все бывает. Совершенно верно. Товарищ начальник, да. я прошу запросить все отделения по линии, где находился и шалов. Да-да? все телеграфные расходы я принимаю на себя. Зачем? Это наша обязанность. Пожалуйста, для счастья детей мне ничего не жалко. Это очень приятно, что вы такой отзывчивый человек. Детки, моя слабость. Пожалуйста, выходите, выходите. Я вам так благодарна, так благодарна, но не найти слов. Слов и не требуется, понимаем сами. Так э, разрешите откланяться, нам пора. Приходите. Я всегда буду рада вас видеть. Слоем наслы, Проверим. Ничего, ничего, не беспокойтесь. Простите, я на вас накричал там во дворе. Ну, какие пустяки. Хотел бы я быть на его месте. Давай. До свидания. До свидания. Тебя спасет прохлада не однажды, Когда придет усталость на пути. Захочешь ли избавиться однажды, К струе ручья губами припади, Когда конец пути увидишь близкий, И вдаль опять пойдешь, как прежде ты. И скажешь ты спасибо светлым брызгам, Суденой голубой живой воды Суденой голубой живой воды Но если ты задумчивый прохожий Помимо любовной жажды иногда Никей воды тебе уж не поможет Прозрачная холодная вода В груди пожар но ты тебя не мучи, И я хочу, чтобы на сегодня ты, Что лишь один бывает в жизни случай Печальной бесполезности воды, Печальной бесполезности воды. Здравствуйте! Ах, это вы! Да, это я. Я слышал, как вы поете, у вас чудесный голос. Ну что вы что? Спасибо. Пожалуйста. Поздравляю вас от чистого сердца. Не понимаю, о чем вы говорите. Как о чем? О вашем благородном поступке. Что вы что? Нет, у вас именно такое лицо. Меня никогда не обманывает наружность. Я счастлив, что познакомился с вами. Нет. Молчу, молчу. Мне понятна ваша скромность. Воды! Сейчас. Минуточку. Что такое? Чуть не забыл. Вот, розмарин белый. Ой, ну. Очень полезен для детей в тертом виде. Вы их чем кормите? Они все едят. Картошку, селедку с лучком, мясо. Вы их неправильно питаете. Я вам буду регулярно приносить фрукты. Нет, вы их развалуете. Это яблоки из моего собственного сада. Вот. А это для вас. Кандиль китайка. Гражданочка! Сейчас. Простите. Раз, два... Три, четыре. я что ла такое? А что? Мои занятия. Требуют вдохновения и сосредоточенности. А у вас тут детский плачек рахнет железо. Это же невыносимо. Простите, Алла Владимировна, я взяла на дом работу. Починить корпусу плитки. Потому что у меня сейчас не хватает денег. да, но зато о вас пишут в газетах. Но ведь вы же сами были в восторге от детей сначала. Прелестные крошки. Но я никогда не думала, что не застрянут здесь навсегда. Алла Владимировна. Сначала захотели мою площадь. Но площадь нам дал горсовет, а не вы. Vale, <Hammjiai> а да! горсовет? Может быть, и обстановку? Вам тоже дал горсовет? Нет, обстановку нам дали вы, мы вам очень благодарны за это. Вообще, прошу вас, не устраивайте мне здесь помесь детского сада с кузнечным цехом. Кстати, шерпочка мне эта нужна. Какая наглость! Поставить их под моим окном, ну я этого не потерпела. Моя починница. Здравствуйте. Да, скажите, где я могу видеть гражданочку Брошкину? Брошкина я. Ух, и великолепненько. А я ваш новый управду. И вот вам повесточка. Бросаем вас на разгрузочку уголечка. Какого уголечка? Черненького. Я не подлежу Виноват у вас маленькие деточки. Ха -ха -ха. Да, деточки. Тогда вы действительно не подвижите, произошла ошибочка. Да, простите. Алла Владимировна, какой у вас странный характер? Минуту назад вы ненавидели моих малышей, а сейчас вы с ними нянчите. Спрошу вас, отдайте мне их. А-а-а, стал быть, деточки, не ваш. Да но. Ой, ну чудненько, милости прошу на разгрузок. Я не могу грузить упасть. Ничего не поделаешь. Времечко такое, которые, дамочки, нигде не работает. Будьте любезны на уголёчек. Мне нельзя. Я готовлюсь на сцену. У меня вокальный талант. А талант уголечку не помешает. А наоборот, под бодрую песенку способней грузить. Будьте добры, приложите вашу лапочку. Я не могу здесь расписываться. Мне нужно поговорить с вами наедине. Но можно и наедине, но и наедине все равно придется отправиться на уголечник. Я вам представлю о, удостоверение из сека художника, справку из детского стола. Я детичка, Его заключение врачебно-медицинской комиссии. И вообще я могу представить любую документацию. Великолепненько. Платье этой гражданки пустить в продажу. Когда прийти за ответом? Дня через три. Это мое самое любимое платье. Скажите, а если я достану денег, я могу взять платье обратно? Конечно, пожалуйста. Любочка, привет. Здравствуйте, Владимир Спиридонович. Простите, голубчик, вы видите, Любочка, как сложилась вокруг вас конъюнктура? Что вы хотите этим сказать? Я хочу этим сказать, что вы продали ваше лучшее платье. А вас это радует? Так и да, и нет. Э, простите, вы халат берете? Заверните, голубчик. Теперь вы почувствуете последствия вашего легкомыслия. Посмотрим. Вы посмотрите, а мы подождем. Долго будете ждать, Вадим Спиридонович. У, -у, -у. У вас есть Вертинская? Нет, Вертинского нет. Странно. Ну, какой возьмем, а? Я не знаю, по-моему, обе хорошие. По-моему, тоже. Гражданочка, боже э? вас на минуточку. Посоветуйте, какую нам коляску взять, а? А какую хотите? У нас всего две. Вот хотите эту, хотите тут. Это уж ваше отцовское дело. Ну да, извините, но на вашем месте я выбрала бы эту. Чего? Она больше соответствует вашей профессии. Мне чувствуется романтика морских проскоров. Разве? Пожалуйста. Колотик и сумочка. Ох, спасибо, голубчик. Прошу так, транспорт имеется, шлюпка есть, все в порядке, поехали. Сергей, робу для капитана забыли. Ах да. Эх, вот жалко, эта да гражданка с пером ушла, то она бы нам подобрала. Ну ладно, поехали. Давай посоветуемся. Правильно. Давай. Простите, товарищ. Да, Я вижу, вы знаток. Вы можете нам посоветовать приобрести один подарок? Ну, короче говоря, женское платье. Ах, платье? А, да. ну да, понимаю. Ха -ха -ха, понимаю, понимаю. Конечно, на этот случай я вам могу дать бесплатную консультацию. Мы будем благодарны. Пожалуйста, здорово. прошу вас, прошу вас. Спасибо. А прежде всего возраст? Лет 19. Девятнадцать, значит будем считать 28. Цвет волос? Блондинка. Химическая, натуральная? Но мы еще не в курсе. Ага. А как насчет Чего? Чего? Ну, худенькая, толстенькая. А -а -а, в этом <с смысле? Нет, девушка нормальная. Нормальная? Тогда подберем, расплюнуть. Прошу вас. Спасибо. Вот это в крайней платье, я думаю, вам подойдет. Вы уверены? Я сказал, подойдет, значит подойдет. Голубчик, прошу вас, покажите. Привет. Вся хороша, спасибо. Ну как думаешь? Возьмем? Возьмем. Заверните. Друг мой ласковый, где ты в этот час? Где ты, я жду тебя? В тихий звездный вечер жду желанной встречи. сердце доскует любя. И вы слову признанию, Быть хочу любимой, И любить все, что мешает нашему счастью, Можно победить и позабыть, Но никогда не позабудешь То, чем душа вся полно, То, что над тобой. Трепетно и нежно В жизни принесла весло. Ой! Простите. Здравствуйте! Здравствуйте! Как я рада вас видеть! Очень здравствуйте. здравствуйте. Что это такое? А Это небольшой катер времен Христофора Колумба Придем а при нем шлюпка для ваших малышей Вы принесли им подарок? А это от меня и... И... и от него, конечно Спасибо! И вообще мы решили взять над вами шефство Какое шефство? Таково решение нашего штаба Какого штаба? Штаба нашей палаты. Вы многодетная девушка, а мы одинокие солдаты. Живем на всем готовы. Вот наш первый взнос. Что, что? Взять деньги от посторонних людей? Нет, нет, я не возьму. Ну бери, бери, Любонька. Нынче многие военные помогают бабам растить ребят. Да-да? <музыка> Алла Владимировна, прошу вас. О, Вадим Спиридонович, ослепительный, настоящий дракон. О, вы мне льстите. Ничего, какая экспрессия, гармония, шик. Комиссионка. Нет, премия. Сюда. Садитесь. Хотите чаю? Мерси. Правда, без сладкого, ограниченный Мерси. лимит, зато из самовара. Мерси. Вадим Спиридонович, да -да. я поднялась к вам за советом. Чем могу? А вы человек опытный, Да. руководитель. Да-да. С тех пор, как Люба усыновила этих близнецов, я совершенно потеряла покохи. Что вы говорите? Больше того, я потеряла металл. Золото? Нет. На нервную почве я потеряла металл в голосе. А, -а, -а! а вы знаете, у вас действительно металлолом. Ну вот, а потеря голоса для меня равна смерти. Ничего, дорогая моя, скоро снова запоете. Почему? Любочка откажется от своей затеи. Близнецы ее съедят. Нервность. Уверяю вас. Я сегодня видел собственными глазами, как она продавала в комиссионном магазине свою оригинальную упаковку. Шелковую. Шелковую. Цветочек. Цветочек. Эпонж. Совершенно верно. <соспорожный> Сколько раз я предлагала ей сменять ее на свиную тушенку. Поздно, дорогая моя. Я сегодня видел, как оно уплыло вместе с двумя моряками. Каким образом, как? Нужно, как... <связь> <связь> <связь> Мое платье. Как оно к вам попало? Из комиссионного магазина по рекомендации одного специалиста. <звы> Океанский привет. Вот вы кого благодарить. Это он нам посоветовал купить именно это платье. Вы? Именно, Любочка. Я хотел, чтобы оно вернулось непременно к вам. но ты не мучай. Вы знаете, я теперь все время думаю о вас. Да? Да. А вы? Что? Вы думаете обо мне? Да. Я счастлив. Газировочки! Пожалуйста! Пожалуйста. Лиза, вы нашли детей, а я нашел вас. Разрешите мне каждый месяц помогать им? Что это? Деньги? Да. Что с какой стати? Мы вместе несли детей по улицам города, а теперь вместе понесем их по улицам жизни. Нет, нет, нет, нет, ни за что, ни за что, ни за что. Нет, не спорьте, я сказал, так да и не за будет. Что, ну... До свидания. простите, пожалуйста. Мечтаем, чтобы вы нас напоили. Вам с сиропом или без? Мне без сиропа. А мне с сиропом? Пожалуйста. Это что такое? Вы просили с Нет, я говорю, вот это что такое? Вот этот человек будет Люби помогать, воспитывать детей. Люби? Простите, виноват. Эй, крышка, крышка! Э, Эй, товарищ, пилюточки, из... яблоки-то! Потерял государство, товарищ! А ты не знаешь, кто это? Понятия не имею. Что вы хотите? Ему, значит, мороженое, а мне кружечко. Вам с сиропом? С сиропом. Люба! Твое платье! Ага! Новая коляска, откуда? Нашлись люди, которые сочувствуют мне и будут мне помогать. Тогда вот тебе еще. Что это? Деньги. От кого? Принес один человек, он тоже тебя сочувствует. Кто такой? Зачем тебя знать? То есть как зачем знать? Человек мне приносит деньги, а я даже не буду знать, кто такой. Он прочел о тебе в газете. А почему же он придает деньги через тебя? Мы ну, ему сказали, что я твоя сестра. Да. Вот что. Я прошу тебя немедленно возвратить ему деньги и больше никогда этого не делать. А как ты думаешь, любит она меня? Что? Любит. Конечно, любит. Пожалуйста. Порез. А что, я ей буду неплохой муж? Конечно, ты же, в общем, хороший парень. Вот встречу ей скажу. Молодец, правильно. Ну, их пускай подождет до конца войны. А если она тебя ждать не будет? А кого же? А вот этого гуся лапчатого. Ну зачем ты казенный инвентарь, Порич? Что лучше ешь мороженое. Не, лучше курить охват. Дай пироску. Пожалуйста. Спичка есть? Вот, спички нет. Но ну, я пойду прикурить, пожалуйста. Люба, вы? Семёрыс, здрасте. Здрасте. Гуляете? Да, вот по случаю выходного дня обновляем ваш подарок. А вы отдыхаете? Да, где-то основное занятие раненых. Простите, у вас нет спичек? Я не курю. Ну, огонь имею. Пожалуйста. Благодарю вас. Извините, но мы, кажется, знакомы. Позвольте, романтика морских просторов. А где же ваша палка? Да нам теперь больше не нужна. Лечение кончилось. Скоро опять во флот. А что же вы мне об этом раньше ничего не сказали? Не успел. Люба? А? Люба, мне нелегко будет с вами расстаться. Мне тоже. Сереж, я... я к вам за это время очень привыкла. Я тоже. Значит, вы покупали коляску не для своих семейных нужд? Нет. А для кого? Так, для одной знакомой девушки. Детскую коляску для знакомой девушки? Пика! А вот и она. Пришвартовывается к нашей пристани. Нет, спасибо. Малышам спать пора. Пора разрешить присоединиться к вам. Пожалуйста! Здравствуйте! Э, Мы Вы знакомы? с Юбочки, друзья, детства. Пока ты прикурил, твое мороженое успела растаять в организме этой дамы. Боже мой, Юбочка, мне сказали, что вы продали это платье. Какая гнучная инсинуация. Да нет, Алла Владимировна, все это верно. Ну, все сказал, что хотел. Почти. А ты узнал, с получает деньги? Вот насчет денег неудобно. Что ж ты? Ни ну, слова друг мой не вздоха. Э, разрешите вас конвоировать? С удовольствием. Люба, скажите, вы всегда говорите правду? Всегда. Почти. А что? Так. Вы любите поэзию? Нет, я предпочитаю прозу, просто... Странно, а я обожаю стихи. Скажите, а кто вам сегодня оставил деньги в конверте? А откуда вы об этом знаете? От вашей сестры. Напрасно она вам об этом сказала. Почему? Так. Скажите лучше еще что-нибудь. Люба, я хочу вам сказать... Само садик я садила, Само буду поливать, Но наука нас учила, Чтобы почва созрастила, Почву надо удобрять, Чтоб мои раисты, чтоб раисты, раисты, раисты, раисты, подозревали Что Что почвы нужен калий И к нему... Что? Супер! А, Полсвана, большая сила. Я прошу не забывать, куда же песня нас учила. Само садик, где я садила, то само буду полива. Ах, это вы? Да. Ехала мимо, услыхала, как вы поете. У вас чудесный голос. Что вы, что вы! Ой, какие у вас яблоки! Это мой первый гибрид. А как они называются? Лиза. Что? Нет, в вашу честь, я назвал этот сорт Лиза. Этот плод благороден, вкус его изыскан. Попробуйте. Страшная кислятина, Фу. Не может быть! У него должен быть винно-сладкий вкус. Алёша, Алёша, с кем ты там разговариваешь? А, вот тебе твои. Что? Супер. А, фосфат. Здравствуй, Ну как поживают наши малыши? Как они развиваются? Ничего себе, нормально развиваются. А почему вы их не принесете к нам? У нас великолепный воздух. Да. Но ну, я думала, они вам будут мешать. Наоборот. Наоборот! Мы без них скучаем. Я, как дедушка, требую, чтобы вы их непременно принесли к нам. Хорошо. Непременно. Но! До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Заведович, прошу вас, замените мне э, суфа крути на компот. Заменим. Благодарю вас. Да-да, Еробкин на проводе. Еропкин. Милиция? По розыску? Меня? За что? Один момент. Чищий, Я на проводе. Да-да, Ероткин вас продолжает слушать. Нашлась? Жива? Жива, жива, жива. Уточним некоторые обстоятельства и сообщим вам дополнительно. Товарищ начальник, персональный привет. Да-да, разрешите? Доктор, прошу вас. Здравствуйте, профессор. Профессор? Ага, оригинально. Чем могу? Вадим Сульдонович, распорядитесь, а товарищ меня вне очереди. Ну, это в нашей власти. А, у меня сегодня исключительный день. А что такое? М -м кончается наша холостяцкая жизнь. Как? Вы женитесь, да? А, то есть, становлюсь дедушкой. Сразу? Оригинально. Судьба посылает да? моему сыну одну молодую особу. Вместе с детьми. А вы знаете, между нами говоря, мне тоже судьба планирует одну молодую особу, но без детей. Оригинально, оригинально. Прошу, прошу. Синчка, Я? А товарищ академик. Пожалуйста, товарищ доктор. А почему не? А почему Эту песню мою для тебя я пою. Ты запомни Навсегда. Надо мной над тобой, над широкой землей, словно струны поют провода. Если милые вдали телеграмму пошли, И печаль без следа. Будет тогда, и надежды мои. Завезут, и надежды могилы. Лиза наконец-то. Что это вы так тяжело дышите? Решила боялась опоздать. Эх, точность в вашем возрасте это редкое достоинство. Это опять вы, товарищ монтёр? Что вы там делаете? Да, это я, доктор. Но на этот раз я вас включаю. Меня? Ага. Великолепно. Великолепно. Теперь, доктор, вы можете держать своих клиентов под током, хоть целый день. Очень рад. Пойдемте, я распечатаю ваши патроны. Пойдемте, дитяна. Что? Ранет. Нет. Ой. Это? Это золотой-золотой спортен. Золотой Спармен. Да? Угу. Вот это? Шафран. Нет. Лиза, с сегодняшнего дня вы должны остаться с нами навсегда. Вы согласны? Да. А дети как же? Дети? А? Лиза, ну как вам не стыдно задавать такие вопросы? Ну где вы, там, конечно, и они. Да? Да. Ура! Вечером будет свет! Пришел мистер. Кстати, чудесная девушка, похожа на вас. Поэтому вас познакомлю. Нет, благодарю вас. Мне нужно с ними гулять. А, это я сделаю не хуже вас. Правильно, папа. На возьми. Я уложу их спать в гамак. Плоды произрастали, Хорошо. Здравствуйте, Федор Петрович. А, кто это? Здравствуйте, доктор. А, здравствуйте. С чем я обязан вашему посещению? Дело в том, что на днях мы заканчиваем свое лечение. Я очень рад. И это благодаря вашим процедурам, доктор. а я говорил, что электризация это потрясающее средство. Великолепный, доктор. Поэтому мы решили вам преподнести небольшой подарок. Это от нас и от палаты Не Нет, ну что, у меня есть палка. Нет, доктор, доктор, обратите внимание, какая палка, вы смотрите. Алказонт! О! Оригинально! Тронут. Пожалуйста. Тронут. Вот это моя комната. А теперь она будет нашей. Вот здесь мы поставим зеркало. Ну, стол мой отодвинем сюда, а... Нет! Стол в уголок. Здесь я поставлю шкаф с зеркалом. Там тумбочку. Какую тумбочку? Обыкновенную. Какую? Ну, тумбочка, на тумбочке салфеточка, на салфеточке вазочка, а в вазочке цветочки. Да нет, здесь так много солнца, нужно поставить детскую кроватку. Ой, про детей я совсем забыл. Сейчас я вам тоже преподнесу сюрприз. Какой? Ой. Узнаете? Как же ведь... Да как же они к вам попали, да? Каким образом? Эти птенцы окончательно нашли свое гнездо. У вас? Да. Их мама выходит замуж за моего сына. А вот и он. Хорошо, что мы сели. Мы сейчас все вместе по-семейному выпьем чайку. Алёша! Э, Алёша! Да. Поставь э, самоварчик. Сейчас, папа. И я с вами. Пойдемте. Что такое? Я вас тут подожду. Ну хорошо, я быстро. Вы что уже уходите? Да, до свидания, доктор. Ну, теперь у вас все в порядке. Только у меня к вам маленькая просьба. Какая? Проверьте, пожалуйста, мою аппаратуру. Ну хорошо, что для вас, доктор. Что тут у вас? Да, у меня, кажется, контакты шалят. Теперь мне ясно, почему она не сказала, от кого получила конверт с деньгами. А ты что, я спрашивал? Спрашивал? Нет, ты мне сказал. Садись. Надо проститься с доктором, иначе наш уход будет похож на хамство. Да не могу я здесь от того. Да погоди, я тебе... Что ты с ума сошел? Что ты психуешь? Вот иди собирай теперь. Да доктор подумает, что мы пришли воровать. Ну и пускай думают, мне теперь все равно. Ну я чувствую. Но чувствовать мало, надо понимать. Я понимаю. Да ну друг ты мне или не друг? Друг, друг, только собирай ради Бога. Спасибо, дитя мое. Не стой. Вы очаровательный монтер. Позвольте, я вас поцелую по стариковски. Сергей, М? ты оказался прав, нам действительно здесь делать нечего. Пошли. Нет, постой. Вот теперь ту я ей все скажу. Все равно это не скажешь. Ну нет, ты еще меня плохо знаешь. Как вы меня здесь нашли? Конечно, вы не ожидали этой встречи. Что с вами, Сережа? Почему вы так со мной разговариваете? По-моему, не трудно догадаться. Я все знаю, я все видел. Что вы знаете? Все. Сережа, вы меня обижаете своими догадками. Но это лучше, чем обижать поступками. Я не знаю, что я вам такое сделал. Вы, вы <свят> пошли, Сергей, из вашего сада. Закройте шлюз, жених. Сергей, подожди. Сережа! Сережа! Куда? Полый вперед! Вадим Спиридонович, да, да. когда, наконец, вы подпишете, пончики? Когда будет тара. Да, да. Вадим Спиридонович, у меня тара есть. Простите, а, как и транспорт? транспорт стоит. Да все могу забрать сразу. Сразу. Да. Ага. Да. Мясо? Мясо 200. Жиры? 100. 100. Остальное? Яичным порошком. Ага, не могу. Вадим Спиридонович. Не могу. Вадим Спиридонович. Что выбросил? Язык. Зажми язык, пусти селедку. Есть пустит селёдка. Товарищ заведующий, товарищ заведующий. Да-да. Мне косилша неправильно, выбила мозги. Синечка, меня нет. Возмутительно. Да-да. Лизочка. Вадим Спиридон. Что такое? Вы плачете в рабочее время. Вадим Спиридонович, отпустите меня, мне надо уехать. Куда? Зайдите ко мне. Что случилось? Вадим Спиридонович. Успокойтесь. Выпейте воды. Это же водка у вас. Что такое? Водка. Водка? Не может быть. Да, ну да. Нет, нет. Это, понимаете, вода. Сырая. Это уборщица перепутала. Вот, выпить его кипяченый, это значительно приятнее. Спасибо. Ну, рассказывайте, что случилось. Вадим Спиридонович, я пришла вам дать киоск. Лучшую газировочную точку в городе? Да. Ай-яй-яй-яй-яй! И это говорит продавщица первой руки? Ну, подумайте, от чего вы отказываетесь. Центр города. Лучший киоск, золотое дно, приз. Подумайте и не отказывайтесь. Не могу, Вадим Спиридонович, я должна уехать. Я окончательно запуталась. У меня большая утрата. Растрата? Понимаю. Растрат это бич торговой точки. И намного у вас это тролли-вали? Чего? Я говорю, сиропу, намного растратили. Как вам не стыдно? Я человека потерял. А, ну это не страшно. А мне он дороже всех ваших сиропов на свете. Принимайте дела. Халат, Стопанов, вы.. Что ты делаешь? Уезжаю. Куда? Еще не знаю. Лиза, милая, что с тобой? -то? Сегодня я потеряла самого дорогого человека. Ты? Совершенно запуталась. Понимаешь, он думал, что я это ты. Ты это я. Что-что? Что? что? что? Но он думал, что детей усыновила не ты, а я. А я обманывала и скрывала правду. А зачем ты скрывала правду? Мне было стыдно, я боялась, что он меня разлюбит. Кто он? Ты знаешь, Алеша Листопадов, помнишь, который детей принес? Ты же тогда подумала, что он ненормальный. По-видимому, я тогда ошиблась. Что с тобой, Люба? Лиза, я завидую тебе. Ты счастливее меня. Почему? Тебя заодно только предположение человек полюбил. А меня за этих малышей оскорбил и назвал лицемерным. Кто такой? Ты знаешь Орликов, Сережа. Тот моряк, который тогда малышей принес. Люба, я хочу тебе сделать одно предложение. Какое? Давай их воспитывать вместе. Я согласна. Но только не советую тебе делать этого теперь. Почему? Потому что он может подумать, что ты снова можешь его привлечь к себе. Ты права. Я уеду. И ему обо всем напишу. И пусть он забудет меня навсегда. Здравствуйте, товарищ Листопадов. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите к вам на минутку. Говорите оттуда. Понимаете, у нас очень интимный вопрос. Мы скоро уезжаем и хотели передать вот эти подарки вашим детям. Ну, детям Любы. Вы хотите сказать Лизы? Я не понимаю, почему вы из этого делаете тайну? А я не понимаю, о чем вы говорите. Лизы. Любы. У этого не от счастья компас испортился. Точно. Тогда разрешите нам поговорить с вашим папой. Папой? Ну да, лично. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, у вас папа врач? Да, а что? Поговорите с папой. Ну, Ах вы звонкие пташки-младенцы, канарейки-скворцы-соловьи! Иждивенцы мои, потребленцы, Таракашки, букашки и бжуки. <свист> трали вали тралли, трали-вали, Тири-дири-ям, тири-дири-дири-бом. Трали-вали, трали-вали, тири бом Вадим Спиридонович, я не узнаю вас. А вы меня мало знаете, Любочка. Вы же их видеть не могли? Совершенно верно, а теперь люблю, даже обожаю. Вот видите, и шкатулочку музыкальную подарил. Это просто необъяснимо. Все течет. О, все изменяется. Ну, они спать. А хотят. Пойдемте. Пойдемте. Любочка, так как у вас с морячками вышел конфликтик. Откуда вы знаете? Из достоверного источника. Разрешите, так сказать, взять быка за рога. Что такое? с этой минуты помогать вам воспитывать вот этих вот дармоедиков. Вадим Спиридонович, я их взяла не для того, чтобы мне помогали, а для того, чтобы я им помогала. Ах, Любочка, теперь вы с ними для меня одно целое. Нет, благодарю вас, Вадим Спиридонович. Хотя я очень рада, что вы так резко изменились к детям. Заблуждался. В порядке самокритики могу прямо сказать, заблуждался. Мою моё почтение. Здравствуйте. А, активисту привет. Товарищ Карасева, к вам можно минуточку? Пожалуйста, заходите. Слышите. Прошу прощенница, я вам жировочку за истекший месяц принес. Спасибо. Прошу. Кстати, по поводу газетной заметочки благородный поступок. Наше жилуправление решило с активным жильцом устроить небольшое заседание. А что же вы от меня хотите? Присутствовать лично и быть, так сказать, почетные гости. Ну что вы, можно и без меня? Не, не беспокойтесь, все будет отмечено очень скромненько. Что значит скромненько? Товарищу правдом, товарищу правдом, такие факты не отмечают, такие факты поднимают. Только руководитель, страдающий близорукостью... Разрешите поправить? Пожалуйста. На старости летки я страдаю не близорукостью, а дальнозаркостью. Тем более, дорогой мой, вы должны видеть перспективно, вы должны, так сказать, дать широкий ход массовому движению по уставлению детей. Совершенно верно, да. товарищ Яропкин. Но эту темочку мы не можем сами поднять на должное высоту. Ну, где уж, дорогой мой, где уж. Слушайте, да. а может, вы нам сделаете докладик? Доклад мне делать некогда, дорогой мой. А вот, так сказать... Выступить экспромтом, зажечь аудиторию и дать установку массам, это мы можем. И вы нас не подведете. Ну с кем вы имеете дело, дорогой мой? Яропкин сказал, все, значит, все. Ну и чудненько. Да? До свидания. До свидания. Предупреждаю, не завалите дело. Проблема требует размаха и, так сказать, праздничного фона. Совершенно верно. Ну вот и возьмите, например, оркестр у пожарной команды. Товарищ Ировкин, но они не согласятся? А, ерунда, у нас согласятся. Передайте от моего имени, что будет выдано по полкило джема на каждую музыкальную единицу. Музыкальную? Ну, активистов тоже не обидим. Джем? Джем. Полуварение. Полуварение. Чудненько. Работайте. Оригинально. Да. Доктор, вы уверены, что здесь недоразумение в нем замешанного без сестры? Это так же ясно, как. Ой, за что я зацепился? За собственного сына. Алеша, ты вечно мне мешаешь? Прости, пожалуйста. Друзья мои, нам надо торопиться. Скорей! Общая собранница нашего Жакта считаю открытым. Повесточка дня вам известна. Слово имеет гражданочка Брошкина. Прошу. Товарищи, благородный поступок Люба Карасевой, моей квартиранки, взволновала меня до глубины души. Буду краткой, подхожу к вопросу по-деловому. Даю обязательство взять на воспитание какого-нибудь малыша. Вот мое заявление. Разрешите огласить? Прошу. Дело в том, что гражданочка Брошкина подала мне не заявленница, а повесточку, в которой сказано, что она мобилизована на труд работы и ей завтра надлежит явиться на сборный пунктик. Это не та бумажка. Это же не та бумажка. Нет, нет, нет, нет, именно это та бумажечка, а ребеночек ей потребовалось для того, чтобы не ехать на разгрузочку уголёчка. Понятно? Колевета! Грустые, грустые! Я протестую! Садовая. Пятнадцать. Пойдите. Кажется, мы у Здравствуйте. Здравствуйте. Что вам угодно? Они. Они. Зернышки. <связывая> вы мои родные. Дорогие <связывая> вы мои. Не брата, я проживаю. Я Товарищи, товарищи! Товарищи! Я пошел. Нет, товарищ начальник, вы подождите, как бы чего не вышло. Вот она. Золотая вы моя! Дайте я на вас погляжу. Вы сохранили для меня самое дорогое в жизни. Да-да, <говорит> а, граждане, кий Юрий Цезарь в таких случаях говорил? Товарищи робки, вы хотите сказать каюлий Цезарь? Я хочу сказать, чтобы ты мне не мешал, шпингалетный, так... учить тоже вздумал, да, что я хотел сказать? Да, так вот я и говорю. Кай Юлий Цезарь в таких случаях говорил «Стыд и позор эгоистам! И мне стыдно, граждане, что я и моя база живем под одной крышей с вышеупомянутой гражданкой Брошкин! И мне стыдно, что я дышу одним воздухом с этой гражданкой! И мне хочется открыть пасть!» И выкинуть этот воздух из себя с гневным криком «Позор!» Говорю по буквам. Петр, Ольга, Захар, омлет, Рафинат, Позор! А где же ваш муж? Он оставил нас, когда еще малышей не был на свете. Дети, это моя слабость. Я бы сказал, мое больное место я призываю вас, женщины! А как же вы нас-то нашли? Какой-то добрый человек в вашем городе упорно разыскал меня через милицию. А, кстати, <соцентричный> вот он, Лёгок на помине. Люба <соцентричный> а, Закругляясь, я подвожу итог. Нашим близнецам подвезло, и в этом видна рука судьбы. Они нашли свою настоящую родную мать! Верно, Вадим! Полина? Да, я Полина. А это ты мерзаевич? Это я мерзавишь, Что тебя. Ты тих, тих, тих, бессовестный, один бессовестный. Один момент, сочи, раз, один момент. Не Полиночка, как ты сюда попала? Я приехала за детьми. Какими-то детьми? Нашими. Ты же, значит, нашими. За теми, которые родились после твоего бегства. Вы хотите сказать после моей эвакуации? Вот что я хочу тебе сказать! Осторожней, безусловно! Вот. Осторожней, безусловно! Мы еще с тобой объедимся! Правильно! Правильно! Правильно! Ничего, граждане, своевременная сигнализация! Значит, ты окончательно решила уехать? Да! Прощай, Лиза! До свидания, Любая. А, одну минуточку, я сейчас! Лиза! Вот вам письмо! От кого? От меня. В нем я написала всю правду. Я не буду читать ваше письмо. Я все прочту в ваших глазах. Не расстраивайтесь. Вы еще девочка. У вас все впереди. Любовь, муж и дети. Нет, ничего уже этого у меня в жизни больше не будет. Люба! Нет, Ероткин здоров, но дух его дал утечку. А что, дача? Дача? О, у вас ярко выраженный... А на Нет. Нет, статус депрессива. Утечка и утруска сразу. Нет, подавленное психическое состояние. Вам нельзя оставаться одному. Что вы говорите? Да, пойдемте, я вас провожу. Куда? Домой. А, домой. Поехали, да, поехали. Порожи. Да, Порожи. Да, Порожи. Поехали, поехали. Поехали. Поехали. Полиночка, ты хотела со мной объясниться? Раздумала. Почему? Я ухожу. Куда? Мне стыдно с тобой жить под одной крышей. Что ты говоришь, Полина? Да, и дышать с тобой одним воздухом. Товарищи да, робки. Да-да. Ревизия. Что ты говоришь? Да-да-да. Судьбы. Малышки, колыши, глупыши, сорванты, это песня для вас ребятишки, это песня про вас, близнецы. Вы возьмите не бойтесь, не нагре, поднимайтесь тройные земли, вы наследники мира исчезнет, все винады советской страны.